Как ты себя чувствуешь в последнее время, что твоя тяжелая работа всегда, кажется, изматывает тебя? Чувствуете ли вы себя все более и более измученным? И что еще хуже, просочилась ли эта усталость в области вашей жизни вне работы? Что такое эмоциональное выгорание? Международная классификация заболеваний определяет эмоциональное выгорание как синдром, концептуализированный как результат хронического стресса на рабочем месте, другими словами, с этим не удалось успешно справиться. Это реакция на длительный стресс на работе. Это относится независимо от того, работаете ли вы в офисе, в школе или дома. Например, если работа по дому или забота для членов семьи – это ваша основная работа. Хотя это профессиональное явление скорее, чем медицинское состояние, трудности, которые с этим связаны, очень реальны. Важно быть внимательным о причинах и привычках, которые могут привести к эмоциональному выгоранию. Лучшая забота о вашем собственном психическом здоровье. С учетом сказанного, вы, возможно, занимаетесь привычками, которые приближают вас к выгоранию, даже если вы этого не осознаете. Итак, вот шесть привычек, которые заставляют вас выгорать, даже не осознавая этого. Во-первых, пренебрежение своим физическим здоровьем. Вы не высыпаетесь как следует. Или, возможно, пропустить несколько еда здесь и там. Пропуск нескольких приемов пищи может обернуться к потере аппетита все вместе и потере веса. Несколько бессонных ночей могут превратиться в хроническую ночную бессонницу. Отсутствие надлежащего сна и питания может привести к физической слабости и ослабленной иммунной системе, что затем может вызвать другие физические симптомы эмоционального выгорания. Важно устранять признаки проблем со сном и аппетитом на ранней стадии. И убедитесь, что вы получаете достаточный отдых, питание и занимаетесь спортом, чтобы помочь предотвратить ваш стресс от ухудшения к выгоранию. Номер два – позволить негативным чувствам проявиться быстрее. Это нормально, иногда нервничать, грустить или злиться. Но это важно принять к сведению постоянной тревоги, печали или безнадежности, а также раздражительность по отношению к другим людям. Легкие симптомы этих заболеваний могут становиться все более серьезными по мере приближения к выгоранию. Точно так же и с физическими трудностями, такими как бессонница. Если они останутся без внимания, они могут перерасти в сильное эмоциональное выгорание. Поэтому важно справиться с ними на ранней стадии, прежде чем они усугубятся. Номер три – не делать перерывов. Мы говорили, что эмоциональное выгорание возникает из-за длительного стресса, связанного с работой. Это может произойти, когда вы работаете усерднее и забудьте делать перерывы в этом процессе. Возможно, под давлением внешних сил или лично стремиться к достижению успеха. Но если ты продолжишь работать над собой до изнеможения, без каких-либо надлежащих перерывов, возможно, вы подвергаете себе опасности эмоционального выгорания. Отпуск может принести вам некоторое временное облегчение но лучше делать регулярные перерывы в работе и попытайтесь перезарядиться. Номер 4. Держать свои проблемы при себе. Выгорание также было связано с условиями труда, которые вызывают стресс. Например, неоправданное время, давление и ожидание рабочей нагрузки. Несправедливое обращение, отсутствие ясности в роли и отсутствие общения и поддержки со стороны менеджера. Если вы чувствуете, что с вами несправедливо обращаются на работе, или, если ожидания не ясны, вам следует обсудить эти проблемы с вашим менеджером, супервайзером или заслуживающий доверия авторитетный человек, который может вам помочь. Держите эти вопросы при себе, и терпимость к плохим условиям труда, скорее всего, это приведет к эмоциональному выгоранию. Важно сообщать об этих проблемах с соответствующим человеком. Хотя это может показаться пугающим, вы можете высказать свои опасения в профессиональной и вежливой манере. Номер пять. Оставаться на неправильной работе. Иногда главной проблемой может оказаться, что вы чувствовали себя застрявшим или пойманным в ловушку на неправильной должности или даже на неправильной работе. Ясность ваших текущих ролей может помочь вам разобраться в этом. Ваша текущая работа может не обеспечить правильные возможности для обучения для вас или карьерный рост, которого вы желаете. Возможно, это недостаточно бросает вам вызов в аспектах, которые вы заинтересованы в улучшении, или, может быть, вы слишком квалифицированы для своей работы, и им просто не хватает стимуляции или шанса процветать. Возможно, мы не сможем выбрать работу своей мечты, но оценка ваших потребностей и изучение вариантов может привести к большей самореализации или, по крайней мере, помочь вам определить дальнейший путь. И номер 6. Пренебрежение личной жизнью. Постоянно усердно работая и подталкивая себя, возможно, вы пренебрегли своей личной жизнью. Направляя все свое время и энергию на работу, вы можете устать от одних и тех же людей и окружающей среды. Стараясь выделить время для вашей личной жизни отношений, личные увлечения, интересы и мое время – это важно для вашего психического здоровья. Забота о вашей личной жизни – это часть перерыва от вашей работы и подзарядки. В противном случае вы можете стать все более циничным по отношению к своей работе и люди, с которыми вы работаете, по мере того, как вы приближаетесь к выгоранию. Хотя эмоциональное выгорание не определяется как медицинское состояние, квалифицированный специалист в области психического здоровья может помочь вам преодолеть это. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам к одному для профессионального руководства. Резонирует ли вам какая-нибудь из этих привычек? Нашли ли вы способы предотвратить или бороться с эмоциональным выгоранием? Дайте нам знать в комментариях ниже и, пожалуйста, поделитесь этим видео с другими кому. По вашему мнению, это может помочь. Использованные ссылки и исследования перечислены в описании ниже. До следующего посещения сайта. Будьте осторожны и суперспасибо, что посмотрели.